Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Вот у меня две модели наушников: Это Boots 2 Galaxy, Samsung Galaxy Boots 2 и Samsung Бабы, которые в простонародье, да, называются. А, вчера я их обновил, вчера вот эти обновил, сегодня эти обновил. И появилась такая интересная функция на данных у нас наушничков. А именно... Так, давайте мы сейчас с вами... Подцепим наши наушнички. Вот они, наши бутсы. Все, они подключились, как мы видим. И что у нас здесь, значит, есть? Заходим в настройки наушников, и у нас появилась вот такая вот функция. Смотрите, что значит это за функция? Здесь изображена картиночка. Значит, что если мы с вами крутим головой, что-то у нас должно происходить. Смотрите. Прослушивайте, прослушивайте насыщенный объем звук и эффектов погружения для максимально реалистичных ощущений во время просмотра видео. Для максимального удобства держите наушники поблизости от телефона. Если включена функция аудио 360, функция Double не будет использоваться при просмотре видео. Я лично послушал, но думаю, что, наверное, скорее всего нужно, чтобы было фильм высокого качества, возможно, да, но особой разницы не заметил. Вот мне интересно, вы заметите эту разницу или нет. Небольшое обновление, что-то для БУДС-2 это было 3 мегабайта, для БОБОВ чуть меньше, 2 с чем-то. Но, тем не менее, это все-таки какая-то новизна. Интересно, вот, пожалуйста, любителей Хорошего звука Послушайте и напишите в своих комментариях Действительно ли вы ощущаете Какую-то перемену Или нет Вот интересно мне послушать А так, да, задумка интереснейшая Я думаю, что все-таки Просто так они даже же не будут делать но ну, значит, все это работает Жду ваших комментариев, дорогие друзья Если вы еще их не обновили То, пожалуйста, обновите Это уже доступно